Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли в школу. Ура! Опять. Опять. Отстой. Наших родителей вызвали школу, поэтому мы здесь. Все говорят, что когда ты упустишься в школу, то ты будешь скучать по этим временам. Я скажу так, это пиздешь, Натуральный, наглый. Абсолютно жизненный. За мне школа снится в кошмарах. Если я во сне нахожусь в школе, это 100% кошмар. Никогда не было ничего позитивного. Да, если мне во сне снится школа, то это обязательно что-нибудь извращенское. Порно там какое-нибудь. Что? Ну, такое вот у меня подсознательное желание осквернить храм науки. Возможно, вы учителя вас принуждали. А все возможно, может быть, я что-то не договариваю просто. В общем, сегодня у нас тури таймы о том, как наших родителей вызвали в школу, как мы себя плохо вели как нас доказывали учителя. Да, Пёрпин? Да. Плёточкой там, кляп во рту... У моей мамы есть только два настроения. Первое настроение, это <смех> твои проблемы в школе, типа, ты их решай сама, значит, это с тобой что-то не так. Второе настроение, это, кто обидел мою Диточку, я там всех порву. Типа Третьего на тот момент у нее просто не было. Как-то раз в школе нам задали сделать доклад по истории. Это была тема Египта. Не то, чтобы это был очень большой доклад, это был класс 6, но что там. Один лист А4, да, крупным шрифтом. Я взяла эту тему, потому что я была очень довольна. Мне тогда капец, как нравился этот Египет, и у меня была книга про египет древний. И, короче, было интересно. И я даже не списывала ниоткуда. А, вообще, у меня тогда просто не было интернета, но неважно. Это неважно. Я сделала этот доклад, сама напечатала и принесла в школу. В школе за урок до истории... Был у нас, короче, другой урок. Я вспомнила, что я, как дебил истин, я не подписала доклад, чей он. Его нужно было, помимо того, что зачитать, его нужно будет еще и сдать. И я посмотрела, что на бумаге я просто не пропечатала свое имя. И я достала этот доклад, положила его, прежде чем распаковать портфель, взяла ручку и начала его подписывать. И наш главный хулиган школы, класса, увидел это. Назовем его Артем. Вообще-то его звали Леха. Не, а пусть это будет Артем, потому что все Артемы уроды. Не важно, не важно, как его звали. Важно то, что он почему-то внезапно подумал, что это был чей-то другой доклад. А я очень плохой человек и решил его украсть и подписать. И он у меня его выхватил и смял до состояния туалетной бумаги. что? Что? Зачем? я Илов, это не... его дело. Я не знаю. Я типа, скажем так, ну накинулась на него. Не то, что я его избила, нет. Даже не поударила, скорее поистерила, а он с меня поржал. И я пришла на урок истории уже в слезах, соплях. До сюда урока подошла к ней, говорю, показываю доклад, говорю, что вот мне его испортили. А, Историчка такая: Да, да. Я тебя понимаю. Ты же моя хорошая, все хорошо. Ну тогда я тебе поставлю шестерку. Если что у нас десятибалльная система и шестерка это ниже. Это три, типа как у нас. Ну это такое себе. И короче за что она мне поставила шестерку? За то, что бумажка была мятая. Ну, эм, но ты же, ты... Я, ты знаю. Ты же Я знаю. Всё, Я знаю. Я все знаю. Я прекрасно все знаю. И. Окей, хорошо, что было дальше. Ну, естественно, у меня была истерика, я пришла ага. к матери, а, и мама видела, какие я это делала, у меня тогда дома не было компьютера, и этот доклад я печатала на ее рабочем компьютере, то есть я пришла к ней на работу с книгами, сидела, перепечатывала его вручную, печатала потом, ну, короче, ну, полный набор, работала, реально. Ну, и, короче... Э Чилка они решили, не знаю, разбираться, не разбираться. По-моему, эту оценку мне так и не исправили. Скорее всего, просто забили болт. Но этому пацану жестко досталось. Она пришла в школу и на перемене, не дожидаясь ни классного, никого, просто такая, типа, спросила, э, ну, кто это сделал? Я, типа, говорю, он. И прямо при всей школе на перемене вытащила в середину, начала отчитывать его. Дети проходили мимо, останавливались и смотрели, как она его обсирала с ног до головы. Ну, ма. Он давился соплями, он ревел, он страдал, он просил его отпустить, она не то, что его оскорбляла, она ему такая, типа, ты поступил плохо, ты не должен был так делать, знаешь, таким властным голосом, то есть, никаких, типа, оскорблений, ты там, сын шалавы, ну, короче, да, ты поняла, вроде как нормально, но, типа, она морально на него давила и... Да, И, короче, она всю перемену, всю 20-минутную большую перемену его обложила и отправила потом назад. И с тех пор он меня не трогал. И если вы думаете, что мне что-то было или моей маме, то нет. Он не рассказал своим родителям. Колосухи тогда не было. Никто ей тоже ничего не рассказал. Ей, по***. видеть, серьезно? Да, да. Всем было насрать. И моя мама с спокойной душой ушла назад. Технически ее никто не вызывал. Она сама по собственному желанию пришла. И, знаешь, я тогда очканула. Я подумала, что она перегнула палку, ей может достаться, а потом и мне достанется, но нет. Абсолютно ничего не было. Конец. О, на история. Просто, знаешь, просто пригласила в школу вышибалу, чтобы она поставила на место... Нам нужно поставить мем тому. У меня есть точно такая же история, где она это сделала еще раз, но с другим пацаном. Но это на следующий раз, видимо. Я просто восхищаюсь твоей мамой, насколько она преданная любительница тебя. По факту заслужил, наверное. Но, короче, мою маму один раз хотели вызвать школу. Была такая ситуация, рассказываю свою историю. Это было уже в старших классах, и наши пацаны из класса тогда проходили военную подготовку. А чтобы ты понимала, военная подготовка это когда они целую неделю, вместо того, чтобы ходить на уроки, ходят, маршировать и так далее. Там вокруг школы бегать и все такое. И это вы самые охрененные недели. А, получается, это было только в старших классах, то есть два года. И эти недели, когда не было пацанов, и мы учились, типа, одними девочками. У нас было, типа, человек 10 только. Это вообще такой кайф. Мы там ни хрена не делали. И у нас а, был урок английского. А на английский тоже мы ходили, там, типа, 4 девочки. Ну, то есть, мы делились по группам, и наша группа состоялась из 4 девочек. Сколько-то там пацанов. И так получилось, то что все девочки из моей группы были моими подружающими. Аниме, да? И мы ненавидели учительницу по-английскому, потому что она была, ну, стрёмная, и плюс она была истеричкой какая-то, вообще поехавшая, то есть, ну, она нам никогда не нравилась, и мы такие, типа, все вместе с девочками решили, давайте, ну, прогуляем урок, и просто никто не придет. мы такие, ну, типа, давайте, прикольно. Блин, звучит кайфово. Так мы, мы так и сделали, получается, четыре девочки из нашей группы, плюс еще пара девочек из другой группы, которые тоже были нашими подружками, мы все пошли к одной подруге. В гости просто во время этого урока и Потом решили, что, ну, пойдем на другой урок Там была большая перемена Так что мы могли часа два почилить Вот, но э, поскольку наша учительница была истеричка Естественно, она пришла к нашей классной руководительнице И нажаловалась, что никто не пришел на фан-встречу Вот Мема из 2005 -го. И наша классная руководительница, она... Ну, ей было на нас, откровенно говоря, насрать Но поскольку к ней пришла истеричка Она такая, да-да, теперь. Типа, я все расскажу, и их, типа, поругаю, и родителям все расскажу, и, значит, я сижу у подруги, и мне звонит моя мама. Я беру трубку, говорю, типа, алло, привет, она такая, привет, ты где? Я говорю, подруги, она говорит, а что ты там делаешь, ты должна быть в школе? Я такая говорю, ну, у нас сейчас должен быть урок английского, а наша англичанка, она, типа, ну, поехавшая, я решила прогулять. Офигенно. Она к этому относилась нормально Я могла легко сказать, что я прогуливаю И моя мама такая Это, конечно, все супер круто, замечательно Но мне звонила классная руководительница И сказала, чтобы я пришла в школу Типа с другими э, родителями Потому что, типа, вы прогуляли урок все вместе Я такая говорю, ну да, мы прогуляли урок все вместе Вот мы все сидим, ребят, передайте моей маме привет Типа они такие, все привет, привет Стримишки, да, с Мама такая говорит, а, короче, мне, честно говоря, по**ать, и я тоже видела эту училку, она реально, ну, какая-то, короче, поехавшая, но я, короче, твою классуху е**ать терпеть не могу, она меня раздражает, и я не люблю, когда она мне звонит, короче, чтоб больше не прогуливала, потому что меня вот это все не устраивает, потому что она, когда мне звонит, мне сразу хочется об стенку ебать, насколько сильно она меня раздражает, ха а наша классуха, она не была какой-то истеричкой, типа того, она просто была, не знаю, бесхарактерной, глистой, маленькой. И моя мама просто ее ху** чисто по приколу, потому что она никому не нравилась. Я говорю, мам, да ладно, типа не переживай, я если что, типа сама с ней поговорю, ты там не сын, никуда не ходи. Она такая, да я и не собиралась, ты чё, мать? Я на работе, мы тут с девочками, типа, бухать скоро собираемся, все, такая, о, зашибись, Короче, нормально поговорили. Блин, мне, мне, мне реально нравится твоя мама в этом плане. Офигенно. Ну, да, моя мама, короче, в итоге сказала. Короче, чтобы она мне больше не звонила, я не хочу. Ты там, ну, типа, веди себя хорошо, э, чтобы вот э, не поднимать там никого на уши, да, делай, что хочешь. Но вот э, я этот, не люблю, когда мне она звонит. Она, этот, ну, такая, не нравится она мне. Я такая, все, мам, я тебя поняла. Типа, занята. Знаешь, это она. твоя мама звучит как человек, который спокойно мог бы дать вместо своего номера. Знаешь, номер какой-нибудь порно в студии, чтобы Классуха не, не ей звонила Типа Подки, вот. вот тебе идея, когда у тебя будет ребенок сделать так же Да-да-да Вот, мне подруги спрашивают что она тебе звонила, типа, ругала тебя, да, что ты прогуляла я такая, ну да Но этот, мы как бы все равно уже пол урока просидели Так что похер, давайте там вернемся к уроку, к которому мы уже планировали вернуться Потому что зачем мы там, сейчас мы придем Это англичанка опять ради будет Ну девочки такие, типа, ну вообще по факту, да Ну и... И на этом вызов моей мамы в школу увенчался неудачей Короче, ребят, сегодня наказание, мы вызываем родителей наших спонсоров к нам Да, вот наши спонсоры слева направо Справа налево. и налево Сверху вниз Весь этот список обязан вызвать своих родителей к нам в школу Потому что у нас огромный вопрос Почему наши спонсоры такие хорошие? А? Это что такое? Почему вы такие пусечки? Как так можно? Почему вы такие сладенькие? В общем, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер. Не подписывайтесь на ТикТок, иначе ваших родителей вызовут в школу. Все, всем пока.